дизель 777, гон, и гонка и какой-то неизвестный диск. А, когда я включил этот неизвестный диск, там показывались новости об, о самом опасном преступнике а, в моей планете. Это был Пи-6, и он носил с собой опасную звезду, чтобы уничтожить весь мир после чего телек вырубился, или, как сказать, сломался.